И всем привет, с вами Вервайц. И сегодня мы будем играть в такую игру, как Майнкрафт, на версия 1.5, ну точка .2, но моя любимая версия. <coughs> да, э -э, с модами. Установлено 25 модов, ну, так уж много самых нужных я установил. Давайте прокомментируем Майнкрафт-Коверпак, мод лаудер Майнкрафт, Мод Туманитомс, Дуги Ну я, может, неправильно читаю, но ну, окей. Мод Рейс Минимап, ЗеКэмпинг Мод оу, oh, Multi Animal Bikes, Backpack, Buildcraft, uh, Craftuide, Disco Craft, Extreme Survival, Iron Chest, Moss Words Mod, Farm, Furnaces, Glowstone Mod, Pet Bed, Timber, uh, Wild Forest и все. То есть Wildlife Forest мы не будем пользоваться. Вот, создаем наверное, него мирок какой-нибудь. Uh... Сундук так будем включить, то выключить, конечно, создать новый мир. Создается у нас мир, генерируется наш ландшафт нашего мира. Ну и просто и тут только ждать. И да, у нас загружается. Просто у меня был раньше баг. Чё? Мне почему-то дали команду. А, мне дали командную блемы и книжки, да, вот мы, за и, кстати, здесь можно строить деревню. И это может меня не радовать, но я не буду жить в этом числе. Я не в деревне буду построить какую-нибудь другой. Там гор. Ну, я понимаю, да, то есть Excel. Что это такое? Ладно, это, наверное, все-таки мы сохраним. Потом, может, почитаем. Командная. То есть мы сможем сейчас сразу зареспавмить собачку, но давайте пока не будем так. Ну, хотя сейчас нарубим дуба. Я думаю, это будет привычным. Для нас занятием жуби-дуб, да. О, господи, <кхм> что же это за ностальгия-то? Как я понимаю, дальше у нас идет именно Форест. И все. По мини надо Да, идет дальше Форест. Ну, и окей наши незабываемые испытания будут продолжаться где-нибудь здесь. Так у нас понимаю там море, я думаю, я поселю где-то там. Че? Э -э, стоп, это что такое? Это что? Это, как я понимаю, нефть. Да? Или это так вода за Господи, что это? Я не разбираюсь в моих модах. Господи, это реально нефть. А -а -а. Отлично. Тубовые доски, потом скрафтим себе верстачок. стал вот таким вот образом. Он крафтится рабочий столик. У нас появляется такая очинин. А да, так потом мы крафтим палки, потом мы крафтим себе раз-раз-раз и крафтим деревянную кирочку. Потом мы делаем вот так такой чтобы не потерять прочность в кирочке. И делаем вот так. А, ну у нас даже нет ни вот. Так. Так. Так. <клёх> И потом, вроде наш любимый любимый камешек. А, да, да, да. Камень. Грая на дефолте, текступаке. Кому интересно. Ну, я думаю, никому не интересно, как у меня текступаки играют. Ну ладно. Давайте добывать булыжник. То есть для нас это занятие ностальгия, конечно же. Может построить базу пока. Ну, еще утро. И давайте деревянной кирочкой добывать наш Ой, ладно, ладно, сейчас. наверное, ломаем кирку, потому что место в инвентаре я не хочу, чтобы она занимала. Ну и пока поговорим. Моды экстра биом, Excel мне не повезло. Я заспамнился просто наших родных биомов в Майнкрафте. То есть, ну, по мини-карте видите, какой биом. То есть, такой биом. Давай, кирка, ломайся, ломайся. Ну, и мне не повезло. Мод крафт не установлен, но ну, я думаю, в других сезонах, может быть, я установлю Таун мод Каункрафт, магия, то есть, будем изучать, ну, я сейчас в этом не силен, мне бы еще посильнее стать в тогда уже, может быть, ну, и в Твайлайн Форесте, может быть, может быть, опять же, ну, я не думаю, о, у нас кирка сломалась. окей. А так вот сюда пришли. А, да, заделать, конечно, эту дырку. Рос. Ах, не хватает. Доска или булочниками. Ну окей, булочникам. Типа здесь такая, наша шахта, своеобразная. Создаем наши инструменты. Роз, роз, роз, роз, роз, роз, роз, роз, Ой-ой-ой-ой-ой, я успел. Раз, раз. А, Блин. Так, так. Палки. Ох, господи, у меня на улице салют. Сейчас ночи. Раз -два, раз -два. Ну, как у других Раз-два, раз-два. Ну, раз-два. Потом создаем. раз-два, раз-два. Раз-два. Правильно я делал. Да, правильно. Потом так, потом топор. О, а, как он Вот Таким вот образом, по-моему, он каптится. Эх. А, да, реально вот таким. Два топора сделаем, потом сделаем себе лопаты две. Раз-два. Раз, два. Ой. Две лопаты. И у нас целый инвентарь. <coughs> И пойдемте добывать дерево. Оно нам понадобится. Ля-ля-ля-ля. Ну-па. Во время этого я... Я Шарлотта. Где вы ты? Одна шерсть мне надо. Я вас не буду убивать. Вы живите, господи. Мне нужны, нужна именно. Стоп! У меня же установлен мод. Орато. Я забыл совсем. О, господи. Я прямо стандартный Майнкрафте. Да, игра в стандартный Майнкрафт. Рублю все дерево, Господи. Я дурак. Ля ля ля, спокойно собираю все. Добыть побольше березы, как я говорил, говорил. Давай всем березы мне. А, щё бы мне еды, конечно, не помешало бы. Ну я думаю, все будет окей. Рубим рубим лес. Наверное, надо ломаю топор. Да, он еще не скоро доломается. Мне надо, чтобы на дом хватило. Пока мы не бегаем, будем ходить спокойно. Надо было вейпойнт по флэгге, я зареспамнился. Наверное, умру у нефти, если... Вот, будет. Ну ладно, пока мы рубим дерево. О, раскрывали. Это хорошо ростки. Так, мне нужно восстановить рез так О, растут березы, бра. Э -э, роза, дом красный, но а, матька нам не нужна. Мы сюда уже не вернемся. И... Я не думаю, что дома я буду рассаживать у себя розы. О, рубим березо, рубим, рубим, рубим березу Супер мод, мне нравится. Тимбар. Но это не тот мод, блин. Он ну, короче, как-то называется. В общем, тогда он работает и в Twilight Forest. И он рубит весь твой дерево. Мам. Ой, там большое дерево, там большое дерево. Мы уже бежали далеко от респауна. Коровы! Ура. Кстати, ну, может быть, нам и там можно? Но я не думаю. Потому что тут коровы можем себе добывать. О, сколько вас тут. У нас нету скелетов. Окей. Okay. Где большое дерево? А, вот Одним махом. Мне бы джунгли вот найти. Надеюсь, тут будет много коров. И? Эх, эх, эх, эй. Вау, какое здесь место. Я хочу море. Мне прям хочется на море. Сколько у нас тут Так. Серьезно, ну ладно. Все равно, ну, нам надо запасаться. Пока что. Я уголь там видел? Да, да. Глаза мне не кур. Подбираемся к углу. Так. Так. Так. Так. Надеюсь, залежа. Да, тут жар залежа отлично. Ну, мы можем делать древесный, в принципе. И нам сейчас надо бы в ад сходить. У меня же мот на печке установлен. То есть, можем делать себе адскую печку, и уголь нам будет вообще не нужно. Яблок. Кстати, сейчас мы, если придем в лес, у нас там, по-моему, все уже будет срублено полностью. Ой, то есть ростков будет и много и яблок. Вы мне понадобитесь. Прям на ходу валют. Еще раз. Еще больше ростков. А -а -а. Ростки, ростки, ростки. Я уже что, бегать, скоро не буду? Да, я скоро бегать не буду. Я уже не бегаю. О, -о, -о. отлично. Да, да, да О! То есть сейчас рандомные семена выпадают. Но мне почему на пшеница. Понимаю, рандомные полностью выпадают. Но мне пшеница нужна, хотя бы одна Да, есть выпала пшеница. Спасибо. Да, да. И Собираем, собираем. О. А! а, ну мне это не помешает, кстати. Так. Так. Так. Эйч. Еще дерево. Эть. здесь О, лю лю добываем, добываем. Мы уже 10 минут, по-моему, снимаем, потому что ночь уже. Но если все равно еще прекращу. Не хочу я в ночь. Против скелетов. Господи, пауков, зомби. Нет, мне не надо. Против них я скрафчу кровать. Емой, верстак. О, привет, верстак так. Так, таким образом все. У меня две шерсти. Черт. А, ну тут лишнее речку бьем. Заби уже спалится. Вторым ударом ее. И все, мы готовы. Так. Че, вот такая сложная кровать. Ну, не, не нормально. Мне нормальную кровать. Подавай. Чего спать не могу? Почему я не могу на ней спать? Что я голоден? А, вот, все. Надо было поближе подойти. Ладно, спим. И там был зомбак, он горит. Скелет есть! Надеюсь, выпадет косточка. Я его рукой добью. А, падает. Да, есть, выпала косточка. О, сколько зомби. На тебе. На тебе. Я сейчас умру. Уже. И закончу, наверное. На этом. Что это было? Фокинг он не горит, ребята. Бойня, бойня. Давай, давай. Хоу, мне логано, ну ладно. Эй. На тебе. Эээ. Эlaf. Пусть у меня лагает! Я буду биться! А, -а, -а. Да, ну я поел. Значит. Скелет мне прям помогает. Отличный скелет, добрый-добрый скелет. Добрый добролюбимый скелет. Добрый, добрый, скелет. Собираем свои вещи.. Ох ты, он прям у зачарован даже. Окей.. Спасибо.. Сейчас, все, все, все, все, все мне надо. Замбятина, так стрел. Вот еще есть. Так, О, у меня уже три косточки. Лично, лично. Замбятина. Ля, ля, ля, ля. Я думаю, надо прекращать уже. За... О, шахта да е. Во, вот это мне нравится, вот это место. Да, вот это мне нравится. Я, наверное, здесь и поселюсь. Ну, я, наверное, закончу пока. Продолжу в следующей серии. Всем до скорой встречи. Спасибо, что смотрели этот обзор. Что вы посмотрели меня, в общем-то говоря. Господи, спасибо вам за все, что вы вообще смотрите меня, дорогие друзья. Вам спасибо. До скорых встреч. я думаю. Пока. Боже, какая ностальгия в обзоре. А, тупой уголь. Давай собирайся. Господи.